Ребятки мои дорогие, всем привет! С вами как обычно Роман Шкудер, компания Фордс И для наших партнеров Амаркет сегодня пишем очередной ролик по рынку криптовалют. Посмотрим, что у нас сейчас интересного. А интересного у нас много. Сейчас мы рассмотрим, давайте начнем как обычно с BTC. BTC сейчас стоит в целом неплохо, сильнее рынка. Но я думаю, что наверное все-таки продавит вот этот уровень 27 и пойдет на 25. Возможно даже ниже где-то там в зону там 23-22, будем смотреть, потому что у нас 29 было сопротивление, потом была поддержка, потом опять попытка закрепиться и никак не смогли выше пойти, плюс не было перехая предыдущего максимума, то есть видно, что уже как бы поддавливают, но это понятно, потому что биток вырос с 15500 на 31, то есть 100% вырос, за сколько там, ну, давайте возьмем с ноября месяца, ну там, пусть будет за полгода, за полгода вырос на 100%. Это очень много. С такой капитализацией. Альта, понятное дело, не смогла сделать такие прям мощные движения. Плюс, смотрите, недельный график. Также 29. И ложные пробои. Поэтому я бы рассматривал больше в шорт. Хотя, может и поменяться. Но пока какая-то слабость. Но биток в целом держит. Держит. Альту там вообще посливали. Поэтому, не знаю. Возможно, какой-то еще будет отскок. Хотя, ну, пока мы не вышли выше 29. Я бы здесь не лонговал то есть выше 29 или выше 31 уже там уже будет тогда надежно что-то сделано. Что тут соберут очень огромный объем и с выходом уже наверх будет понятно куда он идет. Сейчас здесь ребята это сделка 50 на 50. Да, можно провозять взять тут лонг поставить стоп сюда или взять шорт поставить стоп сюда и может пойдет вниз. То есть я бы рассматривал только от уровня, например от 29. Тут в середине диапазона я такое не торгую. Поэтому можно угадывать, кто-то там угадает, или, или двух выкинут, потому что можно зайти в шорт и в лонг, могут пойти сюда, а потом обратно сразу. То есть выкинуть и то, и то. То есть такое тоже бывает. Ну или в лонг, например, а у вас будет тайк выше, оно не дойдет, допустим, и может пойти в другую сторону. Ну, есть такая ситуация, Потом биток пока что такое нейтрально. По аде, ада у нас пока ну, ниже 0.38 закрепилась, да, и пошла вниз. С Целью 0.32 я бы вот отсюда рассматривал или даже 0.29. Поэтому, ну, пока определилось в принципе, с движением вниз. Я бы так сказал, локально пока что. Плюс локальная такая линия тренда. Я сейчас где-то плюс-минус тут находимся. а Ну-ка, мы сейчас даже вот так вот попробуем провести. Типа чисто, просто там наглядно взять вот такую вот линию, да, и мы видим, что мы, в принципе, почти возле нее. Почти возле нее и где-то здесь, если смогут отскочить, будет нормально. Учитывая, что мы уже прошли вниз где-то 15% без отката, возможно. Но, ребят, все смотрится как бы не очень сейчас. Я вам так скажу. Я пока не лонгую. Выходил с локальных позиций, которые мне были и сейчас вне рынка. Пока понаблюдаю. Да, BNB, смотрите, тоже 315. В целом шорт неплохой здесь. Я вам так скажу. Неплохой шортец. Можно поставить даже риск сюда. Кстати, сейчас там буду уже смотреть, сколько это, типа 2 доллара получается. 2 доллара это меньше 1%. Ну нормально, ребят, меньше 1% риска. Правильно, да, все правильно. То есть у нас 30$ это 10%, да, меньше 1% риска. И можно попробовать высидеть даже там до 300$ хотя бы. То есть получается 2, тут 7 к 1, нормально. То есть неплохой шортец по BNB. Да, могут выкинуть, ну и что. Сделка в целом нормальная, ниже уровня по, по, по локальному тренду. И с потенциалом где-то по снижению 10, 99, 300$. кстати, вот сейчас сам буду смотреть, может даже буду брать. Посмотрим, кто как отработает. Дотик. Дотик у нас что здесь, а, ну уже дошел в принципе до уровня и плюс есть еще уровень 5 долларов, но ну, возможно сейчас еще дойдет осталось там 4%, шортить уже как бы так себе, а лонговать пока высоковато, то есть нужно, чтобы был какой-то укол или 5.1 или 4.96 и вот отсюда я бы уже рассмотрел его, пока что здесь вот тоже внутри диапазона далеко от уровней в принципе шортить уже наверное не очень потому что 6.95 и мы упали до 5.1 то есть получается это на сколько, 20% это больше 20%, 25% снижения я бы уже не шортил. А лонговать пока что нужно, чтобы еще сигнал был, то есть сигнала пока нету. EOS, EOS подлили, подлили EOS, нормально кстати тут вообще с 1.3 получается на 0.85. Неплохо, ну сейчас по, по уровню хочу посмотреть. Ну да, тут зона уровней, конечно, тяжело тут, конечно, сказать, откуда брать. Я бы, конечно, ждал где-то 0.8 ретеста, вот оттуда уже можно. Сейчас пока что упал, да, но тут лонговать, конечно, могут еще палку дать вниз. Если без топа, то типа да, но я бы без топа тут не брал, потому что если кому-то там очень хочется, то можно чисто пробовать на отскок, но я бы подождал ретеста 0.8, и тогда уже будет железобетонно. Если остановят, конечно, там, если пробьют, то лучше не брать уже. Эфир, эфир сильнее рынка. Как же как и биток. Но внутри диапазона. Но есть тут какая-то зона. Вот смотрите, ребят. Вот эта зона типа 1822. Или вот даже вот так можно посмотреть. Ну, зона 1800. Хотя ну, потенциала маловато. Стоп не маленький на самом-то деле. Стоп будет порядка там 100 долларов. Нет, ну не 100 долларов. Вру. Значит, где-то 2%, стоп, даже больше, 3%. Но потенциала, конечно, не столько. Но если брать, надо брать где-то 1800, если брать. И стоп 1776, там, если брать. Ну, пока что я бы тут тоже, хотя может и прострелить, конечно. Такое. Выглядит сильнее, понятно, Шортить Я бы не стал внутри диапазона лонговать, тут потенциал смотреть тоже. Такое, ребят, 50 на 50. Вот отсюда можно 1600 там... 70 плюс-минус, да, тут зона вот этого уровня зеркального или 1710 хотя бы вот это вот, вот сюда, вот здесь пока что я бы, ну, я не буду лезть лично. Лайткоин, э халвинг -э, еще у нас там в аж, если не ошибаюсь, в августе, ну не смогли 102 пройти, смотрите, 102-103 уровень и откатились, но в целом после таких падений видите резкий откуп, но непонятно будет еще снижение сюда или отсюда будут выкупать. То есть я бы, наверное, подождал еще один ретестом 75 или 73, даже, и вот оттуда уже где-то смотреть его. По пока что здесь тоже не лонгово смотрится, а шортово уже. Ну или шорт от 81. Но прошли уже многовато. Поэтому я бы тут тоже уже если там локально в принципе больше рост шортить его вот в середине диапазона надо шортить с верхних точек если что а тут уже либо лонговать либо вне позиции S&P давайте посмотрим S&P пока неплохо, хотя видите никак он не может там 4.170, 4.200 вот зона уровня очень большое накопление там было и никак не может пройти Мы уже много раз там были и очень долго тут собирается, может быть такое ребят, что пробьют с гэпа просто с открытия сразу бах то есть S&P-шку бахнут там выше 4200 и все. И пойдет. Пока что здесь нормально. Хотя такие формации, я уже об этом говорил, то есть такие формации обычно вниз, ребята, идут. Говорю. Когда вниз вот так задавили, потом откат, длительная консолидация и потом она выходит вниз. Я вот говорю, вот есть такое. Или второй вариант может пойти еще на ретест вот этого хай. Ну попытаться. Или пробить его и потом снижение. Обычно, знаете, когда идет разворот глобальный, то либо идет 3 хая, а ну-ка мы сейчас посмотрим здесь. Вот смотрите, вот здесь очень похожа была ситуация. Обратите внимание, вот раз, два и третий хай очень резкий и потом снижение. Здесь что-то было, но не было третьего хая и снизили, два хая только было. Что еще такого интересного? Ну это чисто если по динамике смотреть. Э -э вот здесь вот не было, значит, ага, тут дальше нету уже как бы графика. Но ну, я думаю, что может пойти на выше 4.800, потом еще какая-то консолидация, потом еще выше и потом только уже будет глобальное снижение. Это где-то 25-26 год. Это лично мое мнение. Хотя, может и отсюда сейчас снизить еще раз сюда. То есть, ну это будет, конечно, жестко, ребят. Если еще пойдет на там 700 пунктов вниз, то это будет рынком, конечно, всем очень плохо. Хотя биток может не факт. Саланчик, саланчик 20 долларов. Смотрите, какой железобетонный уровень. Но мне не очень нравится. Смотрите, раз хай. 2 хай, 3, 4. И вот поджимает уровень. Этот очень много тестирований. Плохой уровень, который много тестируется. Знаете, есть такой момент. И если пробивают, то идем тогда на 15. Вот там уже можно будет где-то от 15 до 10. Можно будет рассмотреть на долгосрок. Чисто я буду я для себя лично смотреть, ребят. Поэтому если 20 прошибают вниз, то тогда, наверное, на 15 пойдет. Если сумеет, конечно, закрепиться и так далее. Пока что у тебя как бы лонг, да, 20, но плохо смотрится. Думаю, что если биток не удержится, скорее всего, будет снижение. Будет снижение. Поэтому я бы пока не спешил сильно с Хотя уровень реально очень крутой. 20 долларов. Он с историей там есть, если его даже мы вот откроем вот так. Можем увидеть вот отсюда, да, вот эти хвосты, это как раз отсюда было, хотя если взять по, по телам, то мы стоим ниже уровня, то есть мы зажаты между 20 и 26, вот здесь вот. Поэтому если пойдет вниз, то вот следующая цель там будет 15, это наверное 15, 14, вот так вот. Если вверх, то после 26, я думаю, мы там должны до 40, наверное, пойти. Люмен. Люман, что Lumen. ну внутри диапазона, ожидаем либо 0.1, либо 0.08. Вот два уровня, которых есть, хотя упали сильно, может быть какой-то отскок отсюда. Я пока, хочется залезть, ребят, но я пока не лезу, честно вам скажу, хочется залезть, но я пока не лезу. Я пока понаблюдаю. Э -э вот это тоже упало, как бы хочется на сколько, это XRP хотя, Ripple, да, но он тут, зона уровня 0.4, 0.42. Упал нормально уже где-то на процентов 20 с хая вот отсюда. Какие-то отскоки были, но такой рваный он, конечно. Но если мы пройдем линию тренда, то в принципе нормально все пока что смотрится. Даже вот если так вот сделать, смотрите. Вот даже если вот так просто чисто провести, то в принципе нормально. Здесь локально все, все хорошо. В целом как бы можем это оставить, вот так вот попробовать. Посмотрим, может быть после ретеста 0.39.7, вот отсюда где-то. Ну или там 0.38, вот уровень тоже есть, ну Ripple так себе тоже ходит. Поэтому я пока оставляю, но лезть пока не буду, пока что понаблюдаю. Ой, сейчас секундочку. И тезас тезас у нас, о, тоже. Тоже плохо, тоже шортец, тут как бы все плохо, но может быть какой-то резкий выкуп и произойдет. Хотя отстоялись, смотрите 1.03 уровень был, отстоялись очень четко снизу него, потом пошли до 0.91, опять пробой с ретестом и дальше, теперь я думаю 0.8, 0.8 и 0.7. Вот два уровня которых еще остались, а 0.8 почему кстати? Ага, 0.8 там на графике нету, странно, вот, вот этот уровень, это под вопросом этот уровень, потому что с него там, ну это было снижение, я думаю там 0.7. Ну, хотя шартес неплохой, то же самое, что по BNBшке, вот. По BNB один в один. Мог, могут, ребята, выкупать, здесь тоже нужно внимательно, сейчас буду сам принимать решение, брать или нет. Ну, просто стоп маленький, если даже будут выбивать мне там 1%, там зайти даже там, на 10 тысяч долларов, там 100 долларов в риск, ребят. Ну, это нормально, и, зайти, и забрать, там, например, там даже там, 6 к 1, 600 ну, к 100 рискам, ну, допустим. Если брать. Но я беру обычно больше, если я захожу, я беру там на 50, на 70 и так далее. Если уже так. Даже с плечом можно взять, там ничего страшного в это не будет. Но сейчас буду смотреть, стоит ли это делать. Потому что бывает такое, что вот так рисуют, а потом биток резко выпрыгивает, и это стоп сразу. То есть такое бывает, что плохую картинку. Поэтому я думаю, что еще, наверное, подожду немного. Закрытие может там получится взять там еще там ниже допустим даже, ну тогда даже железобетон, потому что бывает такое что так вот стоит все плохо, а потом резко выскакивает наверх. Потому что сейчас очень сильно например эти вот монеты зависят от битка. Если биток сейчас выстрелит наверх, даже там на 700 долларов или сколько там, на 2-3%, то это тоже выскочит сразу на 5% и в стоп. Поэтому тут тоже внимательно понаблюдать нужно. Мы уже немного снизились по BNB, там 353 на там 310 тоже там сколько, 15 процентов вниз и может быть что локально также здесь наверх а ну-ка мы сейчас попробуем даже вот это провести давайте а я что такое вот сейчас вот вот так вот вот так вот вот получается вот так 291 вот это вот у нас цель если так взять Ну возможно да это уже оттуда можно рассмотреть пока что я бы тут не лонговал а шортить нужно еще наверно подождать пока биток что-то сделать. Возможно перед импульсом вниз вначале вынесут наверх, чтобы все подумали, что красивая картинка, вот тоже по самому по битку. Да? То есть какой-то импульс дать там 2-3% наверх, типа сюда может быть даже на 29 или 28500 там и так далее. И тогда может быть резко вниз. Но посмотрим. Пока что, ребята, такое вот. Я пока сильно вне рынка, сейчас буду смотреть. Не сильно вне рынка, а просто вне рынка, сильно вне рынка, уже заговариваюсь. BNB вот интересно, если шортец взять. И интересно Tezos вот тоже. Хотя Tezos мне не очень нравится, потому что прошли уже 20%, даже больше 20% вниз, без отката. Возможно, какой-то будет резкий отскок после такого. Ну, есть перепроданность некая, поэтому я бы тут тоже с шортами внимательно. Но может лучше на откате каком-то или подождать, пока какой-то будет сигнал, типа там хвоста вниз и обратно выкупа, чтобы взять на Лонкева вот такой у нас обзорчик ребята кто хочет приходите по ссылке ниже открывайте счета в маркетс получайте дополнительные бонусы у нас тут очень много интересных инструментов, 577, и фьючерсы, и акции, и, там, и крипта, все подряд в одном терминале. И очень удобно, есть объемы. Нормальные все выводы и вводы, никаких проблем с этим нету Нормальные комиссионные, поэтому могу смело рекомендовать этого брокера. Никаких проблем, уже мы с ними работаем года три наверное, никаких проблем пока не было нет людей, ни там у меня лично. Поэтому могу смело рекомендовать. Всем хорошего дня, не забывайте о рисках, прибыльных сделок и увидимся на следующей неделе. Всем пока!